Есть такой очень интересный и хороший термин в психологии, как «лопус контроля, то есть на что мы внимание свое обращаем, куда наш контроль направлен. Почему я хочу поговорить об этом? Потому что от того, на что мы обращаем внимание, именно того больше в нашей жизни. Поговорка, которую я часто употребляю, каждый находит то, что умеет искать, именно про это. Один человек находит одно, другое, другое. Причем это не тот момент, когда мы очень целенаправленно что-то ищем. Простой пример. Разговаривая с человеком, и хорошо, когда есть обратная связь, человек объясняет твои слова с точки зрения... И далее интерпретирует, что он понял, как эти слова выглядят в его понимании. Ты прекрасно знаешь, в каком ракурсе ты эти слова говорил. Вот отсюда вот такой простейший момент так называемого непонимания. Когда я говорю одно, а человек со своей картинкой мира и опытом понимает совсем другие вещи. Точно так же. Если это важный момент и важный человек, вы можете объяснить этот, что вы имели в виду. Если нет, то просто улыбнуться, сделать вывод и пойти дальше. Точно так же, когда человек рассказывает о чем-то. Когда человек обращает внимание на скажем так, негатив его жизни. Большой или маленький негатив не столь важно. И мы в любом случае обращаем на него внимание. Он нам важен. Мы не хотим в следующий раз сделать что-то не так и получить такой же негативный результат. Однако, вы знаете, есть женщины, которым когда говоришь марку моей машины, они со мной не разговаривают, они машину выбирают. Когда а, говоришь людям, что а, ты в цирковь ходишь очень часто, они перестают с тобой общаться. Ну, во-первых, я бы поспорила, что именно это причина а, того, чтобы люди не общались, это раз. А во-вторых, есть один вопрос, который подслушан мною, а, очень легкий и простой. А, действительно, все люди, которые работают на этой работе, «Не женаты, не замужем». А действительно ли все люди, которые ходят в церковь, не женаты, не замужем? А действительно ли все люди, которые имеют данную марку машины и так далее? То есть, если ваш друг или знакомый часто употребляет подобного рода фразы, можете провести маленький эксперимент и спросить его. Дело в том, что, во-первых, никогда не бывает, чтобы все люди делали именно так, а во-вторых, это позволит вашему другу или знакомому задуматься над тем, что, наверное, не совсем в машине, в работе и так далее дела. А, и как-то можно что-то обратить внимание на другие вещи, которые ключевые. А, машина, работа и так далее, они позволяют сделать следующую вещь. Они позволяют из отношений убрать человека. Но это же не я такой, это машина такая. Это же не я такой, это работа такая и так далее. То есть это простейшее избегание ответственности и перекладывание ответственности на другое. То есть не других людей, а другое. Что вам это дает? Снова про локус контроля. Если мы перекладываем внимание на работу, машину и так далее, мы действительно верим что вообще-то я хороший человек. Но я, во-первых, никому это не покажу, это же великая тайна. А во-вторых, у меня есть очень много заборчиков, как я называю все эти вещи, которые ко мне уж точно не подпустят. Ну, тогда простой вопрос, а что ты делаешь и что ты хочешь? Снова про локус контроля. Ты хочешь познакомиться, ты хочешь произвести впечатление, ты хочешь хорошие отношения или ты хочешь сидеть со своей работой, со своей машиной, <свот> зная, что не все, имея все то же самое, одиноки. Возможно, это не причина одиночества. Возможно, причина одиночества в чем-то другом. Если мы не касаемся одиночества, то локус контроля помогает нам... Обращать внимание на хорошие моменты, обращать внимание на то, что люди делают для нас, обращать внимание на те, пускай маленькие моменты, которые только я понял так, как я понял, но это уже дает возможность благодарить других людей, быть благодарными миру, быть благодарными за какие-либо действия со стороны других людей. А знаете, вежливость открывает очень большие двери. И очень часто, не зря говорят, что э, вежливость – это э, что-то про королей. Да? То есть, э, если вы действительно хотите быть королями, если вы действительно хотите быть человеком с голубыми, э, кровью, голубой кровью, то вежливость – это первое, что вам важно. Здравствуйте, спасибо, до свидания. И благодарность за то, что для вас сделали, вы сможете это только тогда, когда ваш лукус контроля будет на это направлен. И тогда вы сможете увидеть то, что не видят другие. И когда вы говорите человеку спасибо, э, даже если он удивится за что, вы ему сможете объяснить за что. И тогда и вы поблагодарили человека, и человек понял, что он хороший. И тогда весь мир получается хорошим. У каждого человека есть и плохое, и хорошее в жизни. Здесь есть видео под названием «Достоинства и недостатки людей». И, как я говорю в начале видео, так устроен весь мир. То есть 49% негатива, 51% позитива. Это у всех так. И проводились исследования у везунчиков, счастливых людей и невезунчиков, а светофоры одинаковое количество раз «зеленый» и «красный». Просто одни обращают внимание на красный, а другие на зеленый. Отсюда и, собственно говоря, отношение к жизни. Поэтому пресловутая фраза про то, что «хочешь быть счастливым, будь им» — это примерно про это, на что мы обращаем внимание. И то, что я говорю сейчас, это путь. Нельзя один день следить за чем-то хорошим, потом, обижаясь на меня, говорить. да, вот вы говорили, а вот видите, вот понятное дело, что если вы подсознательно смотрите на негатив, вы не можете за один день, либо час, послушав пять минут видео, изменить всю свою жизнь. Заманчиво, конечно, но обычно за 5 минут меняется вся жизнь при очень серьезных обстоятельствах. И, как я часто скажу, не дай Бог вам эти обстоятельства, когда действительно вся жизнь меняется. Но это путь, когда без чувства вины, без укора в свою сторону, а как раз таки хваля себя за каждый удачный локус контроля на позитив и на счастье, вы постепенно переходите именно в привычку видеть хорошее. И тогда вы будете тем человеком, с которым интересно, с которым хотят общаться, потому что вы всегда найдете что-нибудь хорошее. Это же здорово. Начните с себя, а, как я уже говорила, таким образом очень легко поменять весь мир, ну, если кому-то это нужно.